Другу. Чем она? Это же в другую сторону. да. влезла она. Чтоб она влезла. Самая Нет, ну там двигатель с той стороны. А тут какая не дуже масштаб. Если ей лежа положить не так значит, лежа что? мы и будем. Да. Только... Ну, это есть стороны, наверное, чтобы ты как-то, чувак, туда, двигатель. Туда Либо же занести л ⁇ пшие старые туда, а свернуть. Выбирай. Давай. Давай. Может, я улепить? курточку? Да Та я там тебе у меня есть. Какая боже. Hey, у мене є пункти щось. За да, пожеж! Поплати ж не є. На повреді. Главне, щоб холодити, щоб повредитися. Давай нам! Вот. Давай! Ти ж сюди? Я сюди. А я сюди. Да. Вот вот. А! Я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 я хочу, чтобы что Хочу ешь, нема, нема, покажи мне, нема, нема, нема, нема, покажи мне, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, Супер. нема, нема, нема, я хочу нема, нема, нема, нема, нема, нема, нема, Да, друзья, приехал куплять холодильник парень. Зовут Богдан. Птика, что с познакомилась. А вот его нового телефона. Сейчас мы него спросим, чем занимается инсамбриже. Занимается, короче, строго мясом. Если же холодильник купил для охлаждения мяса. Занимаюсь продажей мясом. У меня есть и опти розница. Опты 10 кг. Цена мякоти 140, если опт 135. Доставка по водолаге бесплатна. Мерефа бесплатна. Харьков бесплатна доставка. Если вам надо звонить по номеру телефона, заказывайте. А и в Харько, и в Мерехпову, да? и в идем. Да? Да, то есть, кому надо, кто дома сидит, звонить и покажи ближе номер телефона. Звонить, и он нам домой под дверь привезет. 10 килограмм, да? Да. И вот так само и мясо. Это домашка. Домашка от Богдана. Я говорю, в тех, купил холодильник, то мы тебе прорекламируем. Спасибо за холодильник, спасибо за рекламу. Всего вам хорошего. Вот так, друзья. Кстати, я ему вступил на холодильник 500 гривен. За 4. Тоже плюс. Ну, и ему тоже будет интересно. Кому из вас надо мясо, сало, обращайтесь. Хороший парень занимается. Я сам его не знал до, до того времени. Так что вот так. Все, Все спасибо. До свидания. Холодильник, по Так, ну вот, получается все. Холодильника нема. Позвонил он вчера вечером, парень цей Богдан. Так и так хочу купить. Он не подписчик канала, а он только подъехал. Я с ним только познакомился. Я ему посоветовал его родственник в мой канал. Он взял, позвонил, позвонил, подавился холодильник. Ему понравился, и вот, он говорит, а уступите за 4 тысячи. Да, говорю, молодой хлопец занимается мясом, и говорит, давай, а то так. то таки. И как раз ему реклама, так что, кому надо, звонить привезе вам мясо и сало. Кто-то скажет, а зачем ты себе конкурент? А ну, який конкурент? Мне хватит на мою жизнь, моих покупателей, и они все больше и больше добавляются. Хай у ну, него будут покупатели, и больше клиентов, и больше рекламы, и так дальше. То есть молодые, ребята, что стараются, эти коза и поддерживают. Поэтому вот так, продал его с радостью. Хай он ему служит тоже с радостью, да, Почти покажу, что по вагону я сделаю. Сейчас сам вагон покажу, еще немного докосить мне надо. Внутренние векна я вытянул оттуда, с вагона, чтобы их покрасить. И перекрыл, чтобы собака туда не ходила. Короче, один раз покрасил вчера. Поли. Сейчас впитаю хорошо, высох, на завтра еще раз. У меня в той старой краске, там еще півбетончика, я ее развел, хорошо развелась. і закатаю другий раз. Цей слой впитаю, а той уже сверху ляжет. ляже. Ну и покрасили же вікна, потолок покрасил. И стены пытались красить, ну кои-де проявлялось, то короче, закрасим. Вот так и все. Ничего сюда не куплял, все те, что было, и металл той, что был старого сарая, краска та, чтобы была, тоже на металл пішла. Сюда кистюха отдал старую советскую краску. Короче, вообще ничего не потратил на цей вагон. Зробил и того, что было. И все. Я даже и тут опорожок закрасил и завтра закрасимся и, и уходим с этого вагона. Ну и дальше надо продолжать. Косов'язь, конюшину. Сюда еще временный. Ну, сейчас все все доделаю, все нюансы. И перейду сюда и начну заниматься щелевыми полами. Тут уже вот. Приямок еще Саня был выложил, осталось залить, заармировать, где центральный опорочный будет стакан для ригеля. Ригель зальем, потом пропиливать стены и, короче, плиты монтировать. Плиты помонтируем и потом уже будем подниматься вверх. Такие вот дела. Бензокоса у меня старая, уже три года, самая-самая дешевая, китайская. И у меня двигатель один родный есть. Там карбюратор надо менять. Но я не менял карбюр, я перекинув двигатель из, из виброрейки. Перекинув, кстати, двигатель намного экономнее и лучше. Не знаю, я там не дивился, какие, сколько оборотов, мощности Но лучше поставил, той и все. А есть у меня и той Также пока я тут косю, Вика уже я переобувся на летнюю резину, уже зимнюю резину запустила под клумбы, буду садить микиолы, Ну так и проходит день. Короче, каждый день, получается, от утром виходжу, управився и поделюсь по кормам, есть, не Если не мое, начинаю мешать, если есть. То чем-то другим занимаюсь И вот это каждый день что-то делаю, делаю, а заходят в в 5, в 4, в 6 вечера. И вроде бы незначительно значительно, но то там, то там. Короче, получается, каждый день надо крутиться. По мелочи, но крутиться надо, по-любому.